Которого все так долго Игорь, и вайт, и а, Я за Диму, потому что он сказал, что он выиграет, он повезет надо свой счет на бургеры. Да? Тут на квадратный метр такое количество блин людей позитивно. Какого чувак? весит по девинота, наверное. Сегодня будет за рыба подростка, сегодня будет за рыба машина. Заруба! Иду приветствую! Совсем недавно уже начался второй сезон Заруба подростков. Заруба подростков 2.0 и наконец-таки я добрался до видео, которое записал еще в Ульяновске. Это комплекс выполнения, мое выполнение комплекса с финала. Финал мы выполняли с Радмиром. там был жесткий комплекс, пока что никто его еще не смог сделать быстрее, чем я в финале. Но! Перед поездкой я попытался попробовать его еще раз и сделать быстрее. Насколько это у меня получилось. Приятного просмотра. Я попытаюсь монтировать, чтобы это было более-менее интересно. Ну и, конечно, до встречи в новых видео, друзья. Скоро, возможно, будут какие-то новые ролики по Москве. Опять-таки, мои мысли. Пишите, кстати, в комментариях обязательно, что вы хотите увидеть из моей жизни здесь, в Москве. Из вот этой квартиры. Сейчас, кстати, наконец-таки мне удалось приготовить свой завтрак и даже обед и даже ужин и завтрак была яичница я их к сожалению не заснял а вот на обед и ужин у меня в принципе фарш и помидорка вот так вот. вот так вот это дело все выглядит здесь полторы помидорки и небольшой вот такой вот слой фарша вот так вот немного небольшими порциями я на самом деле сейчас кушаю потому что жирок уходит Щечки уходят, кстати, кто заметил, щечки реально начали жестко уходить. Ноги секутся, это довольно круто. И, конечно, это видео уже вышло на новом канале гораздо раньше, чем на старом канале. Поэтому, если ты не подписан на новый канал, обязательно подписывайся. Ссылочка будет в описании, в комментариях. И мы работаем. До встречи. Долгожданный финал. Радмир, 16 лет, 93 килограмма против Дмитрия Эстетикса. 90? 90. 90 килограмм. 17 и 16. Вы представляете, практически самые молодые в финале Комплекс людей. Первое упражнение у нас подъемы штанги, штанги, над головой 70 килограмм. То есть любым способом можно поднимать на 15 повторений. Второе упражнение у нас подтягивание плюс 20 килограмм на 15 повторений. Строгом, строгом, конечно, режиме. Фронтальные приседания 80 килограмм на 15 повторений махи 32 килограмма на 20 повторений. И финальное упражнение, 110 килограмм, удержание перед собой 60 секунд. Я не знаю, я бы сам, наверное, не смог этот комплекс сделать, парни. Я желаю вам удачи, без травм, покажите настоящую битву, это будет мощно. начиная от оба атлета Пока... мира хорошие втыкаются и, и отбиваются скажем так он частый гость у нас в клубе выступает на детских зарубах у него опыт соревновательный есть корона идут кстати ну по технике видно что один более технически за счет силы но это все скажет на следующих упражнениях на носки вышел и не стал на всю станку, не, не зафиксировал. Не гони, не гони, а спокойно работай. Подтягивание с 20-15 повторений есть некое преимущество в этом прям, ну, по тесложению видно что у него более прокачаны плечи и спина широчайшие прям сразу мне кажется это тоже о чем не говорит хотя да ты сколько раз подтянешься ну, заводи подход думаю раз около 10 думаю должен подтянуться Хорошо, раз спина, мышцы спины, он прям легко делает достаточно. Ну раз, и он делает так, как ты говорил, То есть разочек отдохнул, но он не упирается. Раз, Если два, не можешь, два. не виси на руках, сразу слезай. Сделай, сразу слез. Стряхивай руки, отдыхай чуть больше. Чувствуешь все уже как бы. Немного дам подсказок. Да, Дима быстро выполнил. Подтягивания. Это видно на его профильное движение, легко справился. Ну, приседать 80 на 15 можно, наверное, и за подход. Да? Да. Ага. А, ну вот и проблема начались. Отдыхай больше, отдыхай больше. А это кисть, да? Они держат пальцы. Не, он не висит, он просто не может подтянуться до конца. Лай, машине, не виси. Раз, раз. И... Есть, не виси. Давайте, давайте, парни. Работаем, работаем. Сложностью, Радмир. Давайте, Масик. Хорошо! По-прежнему за Радмира болельщики. В любом случае нужно нам за разных болеть. Есть! Чтобы было интересно! Я болею за обой. Парни молодцы. Нет, ну конечно, видно, что. А что достанется чемпионам? От э, Road to the Dream на одежду. На 20 тысяч у кого-то там бабричка какой то упадет. О, это тяжело. Я подарю пояс, ты приготовил специальный подарок от «Союз» просто, абонемент. Я что-нибудь подарить. Да. А точно. Всех ребят нужно пригласить обязательно на соревнования «Попытность лиги среди детей». Когда это будет? Это будет у нас в ноябре, в ноябре. У поэтому нас он... ближайшие старты в сентябре, седьмого, на дне Надо парней пригласить, там будут хорошие призы. Вот поэтому... Опа. Смотри, аж блин подлетел. Все, закончили. Ну что, сейчас будет очень интересно. Я думаю, он начнет хорошо догонять. Все. Он хорошо приседает, да? Техничный. Все, спокойно работай. Вдох-выдох. Локти поднимайся. Тяжеловато поднимается, потому что силой поднимает. Слишком глубоко ну, садится. Да, да глубоко садится, конечно. Приседания. Практически нет этого рукопового движения, толчкового да, Димон сейчас быстренько закислится, еще руки устранят, а да, потом придется держать штамп. И как раз на последнем упражнении все и все Давай, догоняй! Размер, сзади подход, сзади подход. Зараз, делай раз! Делай за Все. все может сейчас догнать, если потерпит. Все решит последнее движение, удержание. У Болхвана не отъехал, то что выиграет? У кого пальцы сильнее, тот и станет чемпионом. Сейчас все решится. Кто станет чемпионом среди подростков? Дмитрий или Розун? Еще один. А, все? Все? Давай, бери, бери, что ты стоишь. Вот это круто. Вот это заруба. Это надо снимать. Это все сторисы должны приготовить, все должны снимать. Терпи, терпи! Ну, Дима, конечно, лучше держит. Правда, лучше. Заруба среди подростков союз Кроссфит. Парня нет еще 18 лет. Они сделали уже 5 упражнений, 15 повторений. Большими. Это подъем на груз, подтягивание с двадцаткой. Держи! Не отпускай! Давайте поддержим парней! Это заруба, да, это битва конечно, характеров, и, кстати, Давай! достаточно эффекта. Мне кажется, Давай! Давай! это прямо достойно телевидения. Надо снимать да на тоже. Матч ТВ, показывать по первому каналу. Да, интрига, конечно, сохранилась до последнего. И достаточно ровно идут. Сколько, сколько остается? 10 секунд. 10 секунд. И... И победа. Победа. Димасик. Дима победил. А как фамилия? Ну, думаю, Бабич? Сын Бабича, Бабича, но пока неизвестная Скоро все узнают его фамилию. 179, максимальный, 172 средний 201 Ну что ж, друзья, встречаемся в следующем сезоне. Этот сезон был очень горячим, поэтому смотрим от начала до... Удачи всем на втором сезоне за рубль. Надеюсь, всех кто хотел по пойдет. Готовьтесь. И кто знает, возможно, с одним из вас мы сделаем комплекс финальный. Это они до конца, они всегда с нами. И они посмотрели финал пару слов. Как вам мероприятия и как сам финал? Ну, нереально. Один парень 16 лет, второй парень 17 лет. Этот парень который 17 лет вообще ворвался в Москву без ничего и, и спустя два-три месяца видите бы как он рвет здесь, это впечатляет максимально, вдохновляет максимально и Пробуждает голову в тренировках, как минимум, поэтому красавцы. Я в восторге от атмосферы, Паш, я хочу тебе сказать, что ты создал вообще крутую атмосферу, я переживал за всех ребят до мурашек, и все молодцы, просто невероятно. Я уверена, что у каждого из них большое будущее и в спорте, и вообще в жизни, потому что воля к победе – это невероятно сильное качество, поэтому спасибо за это шоу, что пригласил. Спасибо. Спасибо, спасибо вам, что вы с нами, ну мы продолжаем, награждение впереди. Круто!